И сегодня депутаты в гурсовете должны были решить вопрос с реализацией проекта платных парковок в Красноярске. Однако представители городской администрации и подрядчик дружно не пришли на комиссию. Почему заседание не состоялось и всем ли автомобилистам понятна схема платных парковочных мест, выясняла Екатерина Мут. Нельзя платить с этого с парковочного счета, то есть только с карт, вот, допустим, здесь. Да? Не видно ни фига, потому что солнце светит. Платит исправно, но мало да. понимает для чего. Антон, автомобилист, молодой человек, говорит, до сих пор не видит преимущества платных мест для машин в центре города. Таких же водителей, как наш герой, которые пока еще многое не понимают в системе платных парковок, в Красноярске, пожалуй, большинство. Хоть и запустили этот проект уже как полгода назад. Вроде бы, пора разобраться, но красноярцев до сих пор интересуют простейшие вопросы. Куда платить-то? Вон паркоматы недалеко стоят. Да? Так а почему не сделают этот шлагбаум? Почему пускают всех и не объясняют, где что платить? Больше мест на самом деле не стало. Я понимаю, если бы они как-то разгрузили, реально нашли какой-то выход из ситуации, выход-то они не нашли. Но вы как не платили, так и не будете платить. Нет не понимаю, почему шлагбаума нет, почему допустим нет камеры на въезде-выезде, зачем вот машина нужна, которая ездит, снимает. То есть надо снимать, получается, каждые пять минут, а она проезжает два раза в день. Ровно с такими же претензиями и вопросами, как у обычных водителей, к администрации города обратилась и красноярское отделение Федерации автомобилистов России. Общественники направили обращение в Горсовет с просьбой расторгнуть контракт с инвестором компании Инфоком. Активисты нашли много замечаний в реализации проекта. Это и меньшее количество паркоматов, чем было заявлено, и то, что они не принимают наличные деньги и несистемная работа колл-центра. Всего таких претензий 26. Должны быть установлены шлагбаумы с колонками специальными. Это и связь с оператором через паркоматы, это и купюроприемники в самих паркоматах, это и электросчетчики, то есть если уж говорить о мелочах. На сегодняшний момент этого ничего не исполняется. То есть если вы позвоните сейчас оператору и спросите, где у вас свободное место, он вам не ответит. В мэрии изучили претензии активистов и дали официальный ответ. В документе за подписью главы департамента городского хозяйства пояснили. Рассмотрев представленную информацию о неисполненных мероприятиях, администрация города не согласна с приведенными доводами. Итоги пяти месяцев работы платных парковок позволяют констатировать, что основные цели проекта достигнуты. Сегодня, к слову, в Горсовете должны были обсудить будущее проекта платных парковок в Красноярске. Но ни руководство Департамента горхозяйства, ни представители компании «Инфоком» не посчитали нужным посетить комиссию. Вопрос о реализации проекта был перенесен на следующий раз. Тем временем насущный вопрос о штрафах, без которого сложно представить проект в действии, все еще не еще не решен. Самому закону как таковому вопросов нет. Он простой, он понятен, состоит из нескольких строк, в которых написано, что установить за неоплату парковки штрафтом в размере проект несем за собрание еще весной, и его на самом деле Насколько я понял, решили не рассматривать до тех пор, пока не разберутся вот с самими парковками, с теми недочетами, которые выявлялись. В общем, какой-то замкнутый круг получается. С одной стороны говорят, что недочеты есть, с другой, что они отсутствуют. А с третьей не хотят решать вопрос со штрафами. До тех пор, пока не разберутся со всеми недочетами. Но без последнего само существование проекта, как минимум, кажется странным. Екатерина Мут, Сергей Березовский, Новости ТВК.